Итак, здравствуйте, уважаемые дамы и господа, здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радиостанция «Сангет», передача «Терра -Инкогнито». Я ее автор ведущий Владимир Гершанов и наш замечательный гость. Гость из Тольного Града Москва – это Ангелина Грант, Рунолог, Ангела. Ангела. Ангел Грант, рун Рунолог, Таролог, Маг и Интересный Человек. Тема... Здравствуйте. Да. здравствуйте, здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи, как всегда, проста и незатейлива, но так глубока. Это магия, это руны, это карты Таро, это всевозможные воздействия, которые можно оказывать на людей, на природу, на космос. И зачем нам все это нужно? Иными словами, ежели говорить проще, наша передача называется Оккультизм в жизни людей. Вот, оно что. вот такая вот как бы будет простая передача обо всем и ни о чем, о жизни. Да, давайте поговорим о ситуациях, о жизни, да, о случаях из практики, я думаю, да. так. А скажите, Ангела, пожалуйста, а как давно Вы пришли в магию Потому что руны и карты Тару это же все у нас инструменты. То есть а один подраздел это все магия, правильно я понимаю? Ну, конечно. А, ну, магия, скажем так, магия это совокупность ритуальных действий и ментальных. Если мы говорим о ментальных каких-то моментах, о выходах в ОС, в сны, да, прозренческие сны это так скажем, ясновические техники, да, то это оно с детства, оно само. Периодически шло, ну вот и развивалось, развивалось по, по мере поступления. То есть, если говорить совсем уж, э, вот когда увлечение пришло, то, наверное, я вычитала в какой-то книге, или это был даже журнал, как делать первые руны, про дощечки, лет, наверное, 16-17, как раз это одновременно с увлечением радио. И ты знаешь, когда я попробовала, я тогда написала просто их на разноцветных бумажках, думаю, что это за руны, с чем их едят. Вот, и уже с 17 лет начала раскладывать. Потом я подзабила на эту историю, но думаю, ну, наверное, какой-нибудь оракул очередной журнальный. То есть mm -hmm. я как-то совершенно другими интересами жила. Реклама, пиар, то есть общественные деятельность, скажем так, медиа, да, то есть знаете, эфирная. Вот, а потом меня, я же говорила, я познакомилась, когда я занималась шоу-бизнесом, группу одну шоу-бизнес-группу возила на кастинг «Битвы экстрасенсов», номер «Битвы экстрасенсов» — это для американских слушателей, это шоу самое известное в России. До пятого сезона оно было более-менее честным, да, а потом оно уже скатилось, и испортилось, потому что подсказки, проплаты. И вот я с одной из женщин, таких очень красивых женщин, так скажем, скандинавских ведьм, она у нас, я думаю, будет в гостях скоро, с Изольдой, познакомилась. Вот, то есть эта женщина мне подарила первую колоду Картаро, это было в 2008 году, как говорится, вообще в принципе, чтобы Таро пошло, у Таролога, который Таролог Интуит, курсов можно закончить миллионов, там разные каблу выучить. Таролог можно... кто? Вот... Извините. Таролог, Правда? я имею в виду Интуит, тот, который работает все равно через видение. Но если у тебя mm -hmm. этого нету, то ты как не читывай, ты не сможешь их читать, потому что будешь видеть картинки и просто аналитически к этому относиться. Я же через них вижу. То есть если у тебя нет к этому склонности, то я знаю очень многих людей, которым карты не, не, не поддают. Да, или просто вот они то ли боятся, то есть сколько вот у них руны, например, хорошо работают. Я знаю людей, у которых обычные карты, да. Через обычные карты я тоже. Меня бабушка в детстве учила гадать, я умела такое что считывать, но я их не очень люблю. То есть мне вот намного проще. Почему-то сразу моментально далось это второе. Я начала скупать кучу всякой литературы и колод для разнообразия. Потому что они все вроде бы система одна и та же райдера. Но каждая колода, это своя индивидуальная мира, Она свой характер имеет и свои нюансы очень много. И тут важно умение считывать знаки, умение видеть нюансы именно. Я вижу нюансы и целую картинку в общем. У меня получается... То есть даже если... вот Классические карты обозначают что-то одно, я вижу по, по нюансам другие там, может быть, ситуации, да, какие-то uh -huh. вот. Касаемо магии этого вопроса, это по, по мере, по мере изучения. То есть ритуалы, так скажем, у меня бабушка, она заговаривала, лечила. То есть вы потомственная, вы потомственная да, колдунья, да. знахарка, ведьма, как Слушайте, это правильнее да. сказать? Причем по двум линиям. Одна, одна бабушка у меня а, лечила, она была врачом по отцу, я недавно об этом узнала, что она обладала некими способностями в темные тоже, да? ну, я имею в виду, там дуальность, если брать христианство, тьму и свет, да? то есть она умела как, как лечить, так и калечить, если, если говорить. но вообще она очень хорошо знала травы, то есть у меня травничество оттуда идет. Моя бабушка собирала рецепты, вот эти все знахарские, про но прабабушка ну, про бабушку сильнее. у меня вот скорее пошло по маме на линии в про бабушку, то есть Пелагея. она ее вообще, она не учила там во время войны, она ее прикрыла в церкви и она ее учила многому. но ну, я думаю, знаешь, такой церковная магия, она ну, знаешь, да. себя не включает, себе не только ну, да. свет, да, то есть это ведьма. И, и я думаю, там было, потому что меня позвали буквально несколько три года назад у меня были истории, когда расскажите, да, кладбищенскую, кладбищенскую... расскажите пожалуйста, нам каких-нибудь страшилок, наши уважаемые радиослушатели я очень я любят не, такие я, я не хотела бы рассказывать, конечно, страшилки. А можете? Только... Могу, конечно, но зачем людей пугать? Чем пугать? Вот. Ну, магия, она всегда должна быть тайной, да, вот по-хорошему, по большому счету. То есть, mm. а из практической сферы я не могу рассказать конкретно из ритуалики, просто ну, не имею права, потому что ритуал совершен только я и силы, да, и этот человек. Я нарушаю тайну человека. А касаемо... Того, например, когда человек, начинающий практика идет знакомиться с кладбищем. Я это называю мир мертвых, да, как, в принципе, и все практики. Вот. И тут, конечно, и меры безопасности надо соблюдать. И умение вести себя, поведение на кладбище очень важно. То есть это мир мертвых, мы сторгаемся как-то на другую территорию. А расскажите, если... по, расскажите про это. Мне, мне всегда казалось, что бояться живых надо. Да, я, а я, я абсолютно с этим согласна, но люди, многие очень боятся кладбища, думают, что все, если человек там делает что-то, ведьму, кладбище, она на могилу прикапывает. Я хочу сразу таких людей, которые нас слушают, чего-то боятся, сказать, что через энергии смерти можно как, естественно, наказать человека, то есть мы как проводники некой силы, кто по роду, кто сам взял, кто посвятился, у кого со, само, есть же самопосвященные ведьмы, это наученные да, их называют. Тут родовые. Родовые тоже делятся. Те, кому передавали, прям вот, вот в руку взяли и все, да. И те, кому не передавали, Покруг, сами да. взяли по крови просто. Потому да. что некуда больше этому дару пойти, он все равно рано или в себя, вот как во мне, он прорвался, да. Вот такие вещи. А как он у вас прорвался? А, ну, постепенно. То есть все равно человек развивается. Сны, опять же, пророчества. Я же вам рассказываю, когда я первый раз пошла, вот опять же, к этому случаю возвращаемся, меня коллега привела, знакомить с миром мертвых, да? Угу. Вот. У меня пошли знаки, то есть у меня непосредственно Пелагешка, моя бабушка, про передавала через одноименные могилы, что тебе надо этим заниматься, я еще переспрашивала. То есть получается, когда, значит, когда бываю на, на трех или четырех кладбищах колонне, нам просто нужно было сделать дело, да, мы знакомились просто, скажем, с миром... Потому что везде на каждом а, разный хозяин или разная хозяйка. И тебе на четырех вот этих вот, встречаются на четырех захоронениях, практически первая или вторая могила Пелагея, ты уже так натыкаешь, у тебя постоянно это имя. То есть, что, что хотите, я, естественно, спрашиваю, моя коллега, она ясновидящая, она прям вот так погружается, руку чуть ли, ну вот чувствует, кто захоронен, да, и там на одной могиле была видимо, Пелагея, на другой монашка Пелагея. То есть, я, естественно, понимаю, на что одно кладбище? Сна, на вот. разных, на разных, О, а там, что так написано, Пелагея тера ведьма. Нет, ну вообще-то ты как-то, если ты обладаешь минимальным ясновидением, ты чувствуешь, кто захоронен даже вот <свят> по фото, да? Вот. По фото видно, даже там старые могилы. Потом я иду одна на свое подмосковное кладбище, да, не буду говорить, где. Опять Пелагея. Причем. Суть фу, -фу, фу на свое подмосковное. <с> <свят> <свят> продолжайте, продолжайте. Ну, <свят> <свят> <свят> <свят> )まあ, то есть, ты понимаешь, потом сны появлялись мне. Получалось так, что я по этому роду, то есть я же ба про бабушку не знала, но бабушку я знала. Смотрите, и через бабушку. Просто в офис. В офис иду в офис. Вот. А, когда у меня убирала моя ба бабуля, Анна, да, я последняя, кто была в общем, с ней рядом. А да, крышу не в доме не сносили, когда она умирала? Вообще-то она была добрая, очень светлый человек. Касаемо да то есть прабабушка -то была сильнее да, что духу покинула нет, она не, была, дух. она, не была, она не была ведьмой она okay. была очень... именно вот моя бабуля, она больше целила вот такой вот травки, заговор. она такая травки. светлая была, да? да, у мамы у моей способности есть но она это вот забросила в честь ну у нее от прабабушки она как-то мне передала, видимо то есть она не стала этим заниматься но у нее есть, если у, у моей мамы очень сильная вот, вот эта вот рука то есть как скажет, если вот она захочет, она сделает ну, она когда-то, может быть, пыталась что-то так для себя, но не ее, она зашла. То есть христианское мировоззрение победило. Вот. У меня же, наоборот, склонность все время к роду отцу тянула, да, которого я полжизни не знала. И недавно, так скажем, даже в этом году познакомилась с его сестра родной, и она мне рассказала про наш род. Ну, как себе, я очень действительно похожа на ту бабушку, которая лечила, которая умела многое, да, то есть чем была, да, а у них роду, где-то были гуряты, были шаманы, потому что, опять же, была в сеансе утром, когда мне пазывается шаванка какая-то, в раз, то есть я понимаю, что это кто-то по роду, кто меня ведет. То есть Мне близкие инвестиционные вот эти вот, не знаю, в руны пришла. Конечно, руны — это скандинавский шаманизм, это бурятский шаманизм. Да, ну, вов, я знаю, что я умею да, что умеешь и ты ты не тушься, расскажи нам тоже. Вот шаманизм. Вот. Я думаю, ты в этом тоже хорошо разбираешься, поэтому... Немножко, немножко. Что-то что где-то слышал, да, что-то где-то да. видел, где-то что-то... Как-то... <laughs> ну бубен с барабаном имеется. Ну, нет, имеется. Значит, значит, имеется. Он тебе просто так достался, да. А бубен ты из, из настоящей оленей кожи, как я барабан. Так, я так плакаю. После Рун это будет моя следующая традиция. Осталось найти отличного шамана и поехать... На Байкал, да, сюда. Вы же знаете, что бубен и барабан одно, то есть надо бубен и барабан делать из одного оленя, ну, а вот с оленем так. надо работать сначала. Олень. Да. С оленем надо работать, и потом, чтобы он был проводником. То есть, когда олень тебе подчиняется, тебе подчиняется бубен и подчиняется барабан. Если олень тебе не подчиняется, это не твой бубен, барабан и олень, соответственно. По сути, надо искать друг другу. Да да. да, да, да. А То рукоятка ты его, ножа? Ты его выращиваешь, ты должен да. там жить рядом да. с этим. А сколько, сколько допустим, если ты человек... 3-4 года. Как... Вам надо 3-4 года взращивать оленя. Ну, это так, по идеалу. Ну, или хотя бы дня 2-3 покормить. Это как сегроводить как сделал ты, да? Есть... Да, да, да. к оленю, а потом его убить, понимаете? Убить, опять... наследник бурятского рода, я же прекрасно понимаю. То есть выращивать оленя мне как-то в городе Героя Минске, знаете, было не очень так сподручно. Ну это минимум надо хотя бы на полгодика, на год поехать в племени, там пожить в местном шаманском, ну как вообще? Ну да. Это еще не все. Сначала, да... Вы кормите оленя, и он такой должен быть хороший и добрый, и любить вас. А потом, когда вы его должны принести в жертву, ну для того, чтобы, ну, он же сам с себя шкуру -то не спустят, вот, всего надо убить ножом в сердце такой момент, и он вам должен доверять, там, смотря в глаза, читаете заклинания специально, призываете духов четырех стихий, как бы, и вы его как бы закрепляете, да, под своим астральным планом этого оленя, он у вас как на побегушках начинает работать. Плюс его шкура уходит на бубен-барабан, вот, его рога уходят на рукоятку ножа, и копыта тоже уходят, то есть он там весь олень по частям разбирается, и даже жир его уходит на свечку. И тогда этот олень работает. Вот. И тогда бубен слушается, и барабан слушается. А по-другому, ну, то есть тут, тут целая тема. Мало того, вам еще нужно этот бубен по тону настраивать. То есть, ну, есть, есть разные тональности бубнов, и каждый бубен в своей тональности работает с определенными видами низких, высоких, средних энергий и частот. И вам нужно знать, как вы хотите натянуть этот бубен. Там целая наука. Короче, надо к нормальному, грамотному шаману, вот, и он все расскажет. Скажем так, мне мой бубен натягивали по точным физическим параметрикам и прибором. то есть я доверял только электронике у меня все сложно вот поэтому так это и бугон Бубина... да, было, на байкале, да. да? да. Угу. ну не совсем на байкале там туда Куралу в ту сторону угу. вот это было давно но если я посреди Чикаго выйду с бубным барабаном и такая Тебя не есть такая штука, Шанька называется. Она это на, на Древнем Бурятском, э, так как. Э... Типа, как черное зеркало невидимое, такая штука на лицо, чтобы лица не было видно. Такие, как косички на лицо. Если вот я вот и шаньки выйду вместе с бубном, и барабаном, и, и с ножом, и с оленью, и я думаю, меня, меня прибут быстро. Вот. Но не правоохранительные органы, а абсолютно дружественные доктора. Вот. Поэтому... Постанно все строго, да, с магией? А, там... вы даже в лес тут пойти не можете, если вы пойдете в лес. Понимаете, у нас каждый лес, это, это же собственность частная. Если вы так вот решите, с бубном, с бубном и ножом пойти в лес, это, в принципе, нападение на частную собственность. У нас тут, знаете, многие вот господа приезжают из Украины, они привыкли там по ягодам, по, по грибы, а у нас тут змеи ядовитые и, и вообще весело. В лес нельзя ходить, лесник, потому что стреляет на по поражение. То что, что вообще За... просто погулять нельзя? Так погулять нельзя сходить, или снова нельзя ходить, а там погулять можно. В чужой лес со своим ножом без нужно, нужно вы, вывеску прочесть, можно ли вообще зайти в этот есть, лес значит. В Чей лес вы идете, потому что здесь все, все платное, все частное. Хотите пособирать грибы, заплатили в кассу и пошли в лес. То есть государственных территорий не, не существует. Они, они есть, но это очень далеко от города. Вот есть парки, конечно, где под каждым деревцем розеточка, где каждая белочка пронумерована, каждый орешек зафиксирован. Зарядая, там и вас Раз... Телефона, да, ты, да. Поэтому то, в Америке все строго. И, знаете, я когда вот э, своему сыну читал сказку в детстве про красную шапочку, говорю, вот девочка пошла в лес, ним говорит девочка, что она не знает, что в лес ходить нельзя, странная девочка. То есть, понимаете, для американца лес это немножко другое. Ну и к тому же здесь леса дикие, если они не как частные, они дикие в них. В них звери живут злые, в них змеи. Это не такие леса, как в России. Думаешь, другие? А, У а, нас а, тоже разные абсолютно леса. А в, в Калифорнии вы вообще ни в какой лес не зайдете, вас просто съедят. Вот я когда я два раза в год езжу в Майами отдыхать, и я вот когда последний раз ехал, вот по дороге прям крокодилы лежат вот так вот, такой как mm -hmm. как, как это сказать? Mm -hmm. Как вот как, как вот там в Бурятии называются каналы с водой? Есть слово, я забыл. Не оры? Mm -hmm. есть... Ну, как... Рвы, рвы, рвы Во рве, вот прямо, во рву, как правильно сказать, прямо лежат крокодилы с ну, Там лечи очень небольшие, и у них как-то приятно у а -а -а. больших людей, там ползают на частные участки, они в бассейн прыгают, потом вызывают э -э, ловцов крокодилов, Это они вылавливают. Это еще нормально в бассейне, я вам расскажу страшную историю. У моего друга там замок во Флориде, там очень дешевый недвижимость, у него же замок, и вот у него был такой... Такой инцидент, что вот он пошел в туалет, а из туалета прямо питон, ну он заходит и вот э, поднимает крышку унитаза, а да. прямо питон огромный, вот сколько он там мог голову просунуть, вот он просунул туда голову и он застрял. А представляете, если бы он в другое время решил голову высунуть? Конечно, да, после, не этого, не по после этого во Флориде, когда я хожу в туалет, знаете, я туда заглядываю. Не шел ли ко мне господин питон. Помните, был такой фильм хороший, сказка, когда рука так вылазила? Да. Игрел в Welcome to Нормальное явление, когда под машину... Вот, знаете, жарко, а крокодильчики, они там прямо в канализационных трубах живут. И вот... Я лично видел, как вот у соседа там, вот когда я останавливался у своего приятеля, там машина стоит, у соседа большая, и он завел машину, и такой как крик. Мы такие, что такое? Глядь, а, а там крокодил огромный. И он, он выползать хочет и шатает машину. И он туда в тенек, понимаете? Под лес такой, в тенек. Вот. Поэтому она очень опасна, на самом деле. Ну, я уж просто молчу про акул, конечно. Просто молчу про акул. Вот. Я... Конечно, ну, роны это сложно, но можно. Как, какие у вас там деревья растут, расскажи мне? Во Флориде? Все, или во все, рай, все, все растет, все на свете растет. Флорида э, край благодатный, растет там все. А вот у нас тут в Иллинойсе, у нас вообще штат Иллинойс, вот город Чикаго, он как Москва. То есть у нас ну, тоже... То же самое, северный, -то. да, у нас тоже климат. зимой снег, ле, летом жарко. Вот И плюс у нас же огромный Мичиган есть. А Мичиган это же целое море. То есть он по размерам как море, он на 5 штатов растянут. Единственное, что он не соленый. Вот. Но если отплыть за акват... да. на небольшой яхте, то можно утонуть. То есть там только большие суда, грузные суда идут. То есть, uh -huh. есть... так просто там не, не выйти туда. И есть большая рыба, тут все очень да, чисто очень чистый у нас Мичиган, потому что там нет никаких производств, никаких отходов. Он очень-очень чистый, и там куча рыбы. Но мы немножко отвлеклись. Я сейчас говорю к тому, что я, я шучу, что у, у нас наш Мичиган это место, где если бы я был ктулху, я бы там жил. Вот. Но кухку вообще-то еще его и компьютерным богом считали силочку. Ну, конечно. Не просто так. Вот я говорю, если бы я птуху, я бы жил здесь. <laughs> Очень чистая вода, знаете ли. Да. И, да, и никто нефть не разливает. И много технологий вокруг. Верно, и Wi-Fi хороший постоянно. Так вот, я к чему. Хорошо, мы остановились на кладбище, да? И вот я вас так нечаянно увела от темы. У вас так не погуляешь на кладбище, у вас все сложнее. Да, ну у нас другие могилки, у нас все красивенько, так, все так простенько. Они с плитами в основном. У меня подруга живет как раз под Чикаго, тоже ведьма, она переехала с Украины, и вот сейчас, говорит, мучается, я, говорит, не могу поступить к некоторым кладбищам. Тут все плит. Пока руку что там похоронен через эту могильную плиту, тяжело говорит. Намного приятнее на землю класть руку и чувствовать. Ну это такое, знаете, тоже специфика работы. Да. Это... Ой... Хотел анекдот рассказать, но ну, ладно, не буду он жесткий. Не буду. Давайте дальше э, пойдем ближе к теме, э, ближе к рунам. А, вот что вы можете рассказать про руны так вот? Если вот... Это все Что вы можете рассказать про руны? Давай уже что-нибудь про руны можно рассказывать бесконечно. То есть, либо это курс лекций, я еще раз говорю, либо это... Хорошо, проще. Что с помощью рун вы вообще обычно делаете? Вот руны как инструмент. Вот так нормально? То есть, нашему уважаемому радиослушателю было интересно. И, кстати, опять же, хочу заметить, Уважаемые дамы и господа, на радиостанции Сан-Гейтс происходит передача Инкогнита. У нас в эфире рунолог, таролог, маг. Ангела Грант из Го... Мак Гор... не люблю, она очень пафосная. Хорошо. Видимо. Пафосно. Видимо. Да, скажем так. Телефон прямого эфира 847-226-9956. Естественно, вы у нас находитесь все, уважаемые друзья, в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы, будем рады на них ответить. Итак, повторю еще раз вопрос. Что обычно вы делаете... Вот с этим инструментом и как вы его обычно используете? То есть это, это же не лекция сейчас, твое обычное допрос Нет, да, вот каковы химические инструменты, то есть предсказания, в частности это бросание, можно бросать, например, пирамида, да, с ней бросаешь на полотно, и на каком становится атом, а, а, так скажем разделы раздел в ведомстве а, тоже на вход ведомства конкретно повода, как я говорила, Фрейд Сюры, какому становится, значит, ну там каждые а, триата разбиты на равное количество рук. Вот. То есть поруч каждой думаете. Вот. Потом мы смотреть, то есть на каком каком значит, каком мать остановится. Это относится к там, воинствующей сфере еще какой-то. Да? Можно сказать, перевернутые они или, ну, древние говорят, не учитывали перевернутые руны или боковые. Ну, современники все уже сделали. То есть, ну, мне кажется, это удобнее. Кто-то не использует перевернутые, по классике неправильно перевернутые руны в ставах использовать. В ставах, в гальдроставах, в магии. Ну, тоже есть любители, которые... Вот, то есть для меня сама само действие, сама руна, она неизменна. Но если она переворачивается, соответственно, так, в мантике, да, в мантике большинство рунологов... Э, от Таро, наверное, это пошло. Все-таки это используют, да, то есть касаемо каких-то позиций. То есть если она там... Даже трактовки пишут. Но все эти трактовки, они достаточно современные, исключительно современных авторов. То есть трактовки перевернутых и вот таких вот боковых рун, то есть она упала mm -hmm. вот, вот так. Не прямо вот так, а вот сейчас покажу, вот, например, Тейвас на Баку. Да. То есть ты можешь учитывать, можешь не учитывать. Я учитываю как прямо. Ну, если нужно какие-то нюансы посмотреть, я уже глянул специальные книги, если что там что, потому что есть определен авторы, которые. Где-то я с ними согласна, которые пишут вот эти трактовки, да. Тот же Олег Синько, он любитель. Этих вот позиций перевернутых, боковых и так далее. Вот. Мне, в принципе, импонирует. Именно в плане его трактовок, вот этих вот позиций. Касаемо еще что можно делать с рунами, естественно, это гальдросавы, Это вязаные руны, так называемые, когда несколько рунок в одну, в одну вязку. Это уже формула, это уже магия. Но мало формулы, тут еще нужно уметь настроиться на них, то есть когда ты режешь, когда ты руны, во-первых, режут, да, когда делают формулу, либо это амулет, либо это вот на фотографиях современники делают. Uh -huh. Мало нарисовать, как бы нарисуете там маркером или чем-то. Мало нарисовать. Есть специальный ножичек, там инструмент. Ну, конечно. Я, я в То есть, даже если этот нож у меня используется. Даже если я на камне делаю гравером, да, то есть у меня заряжены по-своему сверлышки. У меня заряжены то есть под это дело. Вот определенные я беру. Ну, даже если, допустим, сверла, еще раз говорю, не, завя... не, не, не заряжаю, они лежат на мне как-то, я вырезаю, гравером делаю, а потом я прочерчиваю дополнительно, как бы активирую специальным ритуальным ножом. То есть это даже... Ну, все равно соратнику прорезаешь, этого достаточно. То есть поверх того, что ты выгрывал, чтобы красиво получилось. Я же не могу этим ножом выгравить так, чтобы вот прям было, да, то есть многие рунологи там, если это если деревя деревянные плашки, тот набор заряженных стамесок специально, то есть эти стамески ты используешь только для рун, только для амулетов, только для создания и никуда больше, то есть это уже настроенные инструменты. Ну да. Гробы делаем другими стамесками. Ну, например, если человек занимается еще порезанием по дереву, например, конечно, другими элементами. Но вы же не занимаетесь признанием по... по дереву, правильно? Да. Вы чисто с рунами работаете, верно? Конечно, конечно. Конечно, конечно. Знаете, я еще многие, большинство специалистов по, по руднике, и они, конечно, древности апеллируют. Ну, что руны должны быть вырезаны на натуральном материале, камень, дерево. Я, в принципе, с этим согласна. Да. А вот но на бумаге, я, если. Я если могу вырезать, знаете, руны. если у меня, например, украшение какое-то, пластиковое, такие штуки, я на пластике могу вырезать, это будет работать. Просто важно не, не даже не, не столько, конечно, совместимость руны камней там важна или деревьев. Но если человек обладает силой, если он действительно закладывает сильное намерение, этот амулет будет работать. Я могу хоть вы купите какое-нибудь украшение, например, там, для своей девушки в магазине, да, и принесете мне его, хочу, чтобы украшение стало магическое, я поверх вот этих плашек вырежу, и оно будет у вас именно работать над цель, которая нужна вашей девушке, по-примеру, да, есть, вот, абсолютно, ну, вот, ты говоришь, что это мясо, что это все вот не аутентично, Тут большой споры. Есть авиатронологов, которые любят вот, аутентично все, как в древности, все. А есть люди, которые идут вперед. Я отношусь... Винтажеманы ну, как... такие, да? Да, да. Я отношусь которые. Вы современный. Фанаты, фанаты, фанаты старых вещей, да, но также я не отрицаю новые. Хм. То есть, допустим, я вам говорю... Вы за прогресс. Но... Да, я за прогресс. То есть, если человек может сделать по-своему и сделать, почему нет? Магии от этого не, не не останется. То есть, если я, например, нанесу тот же компас не, не на камень, а, например, на какую-то часть в машине, например, тот же компас mm -hmm. пути, да, вигвисер, yeah. знаменитый, исландский, древний. Он, он, от этого, без... он, он от этого не будет, yeah. не перестанет быть вигвисером, если mm -hmm. правильно заложена программа на него, если правильно... Проговорено его, я не люблю слово, оговор, оговор это как оговаривают, uh -huh. что то да. Если правильную задачу поставлен, то есть вести того-то человека в таком-то направлении. И правильная виса, виса тоже немаловажно. Uh -huh. То есть руны это еще и заклятие, то есть скорее в нашем руническом мире единицы людей, умеют писать настоящий виз. Да? Это садическое уже искусство, скандов молча. В основном пишут стихи заклятия, а вот чтобы стать каждым, извините, на полжизни. То есть это не простая поэзия, взял там форму, зернул, как тебе хочется. Ты еще должна лидерацию соблюдать, ты еще должен метафорично все это сделать не напрямую, чтобы если кто-то начнет разбивать, ну, человек пришел, захотел снять это заклятие, не смог, потому что у тебя метафорами все. То есть только ты знаешь, какая была цель. Это вот очень все хитрое, хитрое искусство. Да, особенно ценились, не знаю, их было немного.